Всем привет! Ты смотришь Универ И сегодня в студии я, Диана Шилова. Мы начинаем наш выпуск. КФУ и Центр Кокрейн подписали соглашение о сотрудничестве. КФУ СТОР вновь открыл свои двери. 31 августа в КФУ стартовал международный семинар «Жизнь геномов». 31 августа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Казанского федерального университета и Кокрейн. О том, как это было, ты узнаешь в следующем сюжете. 31 августа Казанский федеральный посетил генеральный директор Кокрейн-центра Марк Уилсон. В этот день состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Казанского федерального университета и Кокрейн-центра. Договор просто позволит формализовать наши отношения. За этот период, почти год вашего отсутствия в Казани, мы тоже неплохо работали. Мы не только провели формализацию и присоединение к нам три клинических заведения, три клиники. Нам вокруг нашего университета удалось объединить все лечебные учреждения нашей республики. очень важна разработка и в образовательной программы, в области доказательной медицины для тех людей, которые приходят учиться в институте фундаментальной медицины. С 2015 года на базе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального работает первая в России координационная площадка Кокрейн, которая занимается развитием доказательной медицины и собирает данные всех имеющих исследований в мире в области медицины. Очень интересен тот факт, что данная работа была проведена при минимальных ресурсах И, конечно же, мы ожидаем новое от дальнейшего сотрудничества с вашим университетом в рамках соглашения, которое мы будем подписывать Развитие нашего центра в КФУ заложит основу для развития самой организации в России Стоит отметить, что основной целью сотрудничества с центром Кокрын является содействие информированными доказательствами и решением, здравоохранение путем создания высококачественных соответствующих потребностям и доступных систематических обзоров и других доказательств на основе синтеза научных данных. Эта работа является международным признанным стандартом высокого качества информации. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. КФУ Стор провел ребрендинг и открыл свои двери в главном корпусе Казанского федерального университета. Церемонию старта продаж брендированной продукции открыл ректор КФУ. Чего ждать от нового проекта университета? Смотри в сюжете Олега Кашина. Церемония открытия состоялась 31 августа в холле главного корпуса Казанского федерального университета. Начиная церемонию открытия, Лешат Гафуров отметил особую роль взаимодействия структуры университета в процессе реализации проекта. КФУ-СТОР – это совместное детище департамента пиары и рекламы и профсоюза университета. все эта структура, называемая профсоюзная организация эта структура, все-таки, хоть отдельным юридическим лицом не является, но это структура нашего университета. Мы не разрываем друг другом. Поэтому мы долго с профсоюзом там, в предыдущие годы говорили, чем мы должны заняться. У нас есть намерение и наши базы обустроить. Когда работаешь парень, тогда все получается. Когда работаешь каждый сам для себя, ну, тогда его. Поэтому выборы последние с вы, третьего разума его Лев Николаевича избрали. Поэтому сегодня наша обязанность продвигать совместные наши проекты. КФУ-стор был знаком покупателем и до ребрендинга. Магазин фирменной продукции КФУ уже существовал. В этот день он открылся в обновленном формате, при этом расширив свои задачи с простого магазина до зоны приветствия. Это не просто место розничной продажи. Теперь гости КФУ смогут не только приобщиться к корпоративной культуре, но и получить информацию о проектах и институтах. Это новая редакция магазина брендовой продукции университета. Нет. Предназначена в первую очередь для того, чтобы... Все сотрудники, студенты, абитуриенты, родители могли зайти, посмотреть и получить необходимую информацию, поскольку здесь и консультационные услуги могут быть оказаны, и купить какую-то привлекающую их одежду, футболку, сувенир, блокнот, книжку и тому подобное. В планах преодолеть розничную продажу и выйти на мелкооптовую торговлю. Кроме этого, уже скоро заработают и интернет-магазин «КФУ-Стор». Данный проект поможет не только сделать «КФУ» более узнаваемым брендом, но и пополнить университетский бюджет. Олег Ашин, Аделия Шамилова, Лев Халиулин, Универньюз. Казанский федеральный университет уже давно зарекомендовал себя как площадка для знаковых событий. Ежегодно университет принимает в своих стенах конференции, семинары, научные встречи. Так, 31 августа в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета прошел международный семинар «Жизнь геномов». Основной темой выбраны изучение адаптации к неприятным условиям среды. Подробности в сюжете Артема Тупичкина. КФУ принимает ученых из университетов Японии и Великобритании для научного семинара «Жизнь геномов». Заявлено более 15 международных специалистов и 50 молодых ученых со всей России. Помимо представителей Казанского федерального университета на семинаре выступят ученые Зоологического института РАН, Иркутского противочумного научно-исследовательского института Сибири и Дальнего Востока, японских университетов НАРО, Кейо и Рикен, а также британского Ноттингемского университета. Семинар проходит в рамках работы над грантом Российского научного фонда и проводится с 2014 года. Мы собираем специалистов в области геномных технологий со всего мира, и В этот раз у нас представители четырех японских университетов, которые, а также представители английского научного сообщества, которые поделятся с нами своими наработками и самыми последними открытиями в области геномных технологий, их применения в медицине, в сельском хозяйстве и ветеринарии. В программу семинара вошли обзорные лекции зарубежных и российских ученых о современных исследованиях в области анализа генома и семинары о применении методов генного и геномного анализа. Представлены результаты исследований в области борьбы с патогенами, сохранения клеток моллюсками, редактирования генов и многих других. Подобные мероприятия нужны и важны для КФУ. Причиной этому является наличие в университете большого количества молодых научных сотрудников. Однако оно организовано не только для обмена знаниями и мнениями. Специалисты намечают для себя конкретные планы для реализации своих проектов. Практически все участники либо уже ведут сотрудничество, совместные проекты с Казанским университетом, либо планируют присоединиться. Таким образом, это не только и не столько, скажем, научная конференция, сколько практический семинар и так, заседание рабочей группы. Семинаром научная деятельность не заканчивается, и ученые уже сейчас строят планы на дальнейшие практические работы. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз. Кокрейн – глобальная независимая сеть исследователей, профессионалов, пациентов, ухаживающих за ними и людей, интересующихся вопросами здоровья. 31 августа наша команда побывала на лекции генерального директора компании Кокрейн Марка Уилсона. Подробности смотри далее. 31 августа в главном здании КФУ прошла лекция генерального директора Кокрейн-центра Марка Уилсона «Управление и развитие глобальной организации, создающей знания». На лекции Марк Уилсон рассказал о том, как правильно применять знания и технологии в современной медицине. Для меня это огромная честь присутствовать сегодня здесь, особенно после подписания соглашения, которое состоялось буквально недавно, сегодня утром. И мы надеемся, что сотрудничество Казанского федерального университета и Кокрейн будет очень продуктивным. Кокрейновское сотрудничество существует для того, чтобы решения в здравоохранении становились лучше. За последние 20 лет Кокрейн помогло трансформировать способ принятия решений в здравоохранении. Компания собирает и обобщает лучшие доказательства из исследований, чтобы помочь принимать информированные решения относительно лечения. Я, э, жду от сегодняшней лекции новых информаций по поводу... Того, каким образом Крэйн будет продвигаться в России, поскольку знают, что это глобальная, важная для медицинского сообщества организация, которая помогает делать наилучшие варианты лечения всех заболеваний. Организация изучает эффективность медицинских технологий путем критической оценки, анализа и синтеза результатов научных исследований, по строгой систематизированной, а результаты исследований в виде систематических обзоров публикуются в базе данных организации Закокрен Либрари. Напомним, что КФУ успешно сотрудничает с организацией Кокрейн с 2015 года. Аурелия Роман Самарин, На сегодня это все новости. Следи за нами в социальных сетях и будь в курсе самых интересных новостей. До новых встреч!